Ретроспектива. Я обещал вам рассказать, как эта штуковина работает. Что за ретроспектива такая? Это совещание, которое проходит в Google документе. Для того, чтобы все в, в команде видели конкретные записи в этом документе. Оно состоит из двух разделов. Плюсы. Это те моменты, которые в нашей работе за последние две недели хорошо зашли. Новый скрипт. Новое коммерческое предложение имеет высокую конверсию. Новая технология доставки до клиента лояльность повысила. Давайте это оставим в наших инструкциях, чтобы использовать дальше. Это контекст, в рамках которого вы каждые две недели садитесь и смотрите, что у нас получилось хорошо, что мы должны сохранить в стандартах, чтобы использовать многократно. В чем проблема? Мы так стараемся, так придумываем гениальные идеи, но у нас нет повода записать их. Если у вас администратор команды, ваш внутренний координатор, каждые две недели в конкретное время собирает команду, садит перед компьютером, говорит, выгружайте. Что выгружать? Плюсы. Вы создаете ритм, контекст, в рамках которого лучшие ваши идеи будут закрепляться, потому что есть условия для их выгрузки. Дельта плюсы, что это такое? Ну хорошо бы сказать минусы, да? Минусы, жалобы, проблемы. Но беда в том, что это не конструктивно. Минусы выписали, плач Ярославный на документ вылили, шагов никаких нет. Дельта плюсы это шаги по дотягиванию наших минусов до будущих плюсов через эту дельту. То есть дельта плюс — это шаги по исправлению минусов. Каждые две недели проводите такую встречу, и вы гарантируете регулярный рост своей команде, просто потому что будете создавать условия для того, чтобы вместе искать улучшения.